Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрэнк. Сегодня мы будем рассказывать... О, боже мой. Зомби-мод на сервере. Погнали. Потому что Касмси Хаос сломался. Да, Касмси Хаос сломался, поэтому мы будем... А мы, кстати, братья... А мы и сиамские близнецы. Итак, первая наша игра. Ю. Ю. Ю. Ю. Так, куда пойдем? Все за Уазис, погнали за это что такое? Что? Осуждаю. Кренишь, кренишь, осуждаю. Ну ты выйди сюда. Боже. Тут это дура. Пишем Ой. хэштег. Хэштег. Эм, Кот обиженка. Кот. Нет, кота я не буду взять. Код Кот хороший. Просто эмоциональный. <смех> да. Кот эмоциональный просто. И любит, и любит выводить людей. Но это все Больше плохих качеств у него нет. Есть. Тупой, наглый. Ну, Слишком умничает ну, наглый. много. Ну, умничает. Ну, <смех> Ну, наглый, да. Наглость есть у него. Нет, пошел отсюда. А. Меня выгнал. Еще раз напишешь. Тебя выкину вообще отсюда. Блин, я выкинул... Вс ⁇ Иди отсюда. А что, зомби вышел, да? Зомби вышел. А нет, он здесь. Типа, у никого не зарезал, не из этого Нет, он вышел, но именно он зарезал этого человека и вышел. Да куда ушел? Я нигде, я здесь вот хожу внизу. Я пойду на другую ничку. Нет, я пойду на эту, она великолепна. Как великолепный век, империя письской. Все, я в хорошей ничке. Костя, посмотри, где я. Сзади. Я по тебе, я, я в тебя я этим стреляю. А, это дебильная нычка. Нет, это... Где кот? О, зомби. Вась, а зомби Вася или Петя? Здесь Покупка много. Они заражаются. Они прыгают прямо на зло. Быстрее, Думаю, надо вылазить. Ммм... Кот заразился специально, я уверен. Я уверен, что специально он это сделал. Еще инфицирует. Ну, как бы бывает. Может, кот еще и специально инфицирует? Нет, вот я... Тебе, а, он, будет... Тебя будет да, он будет таргетить, я уверен. Ну, не будь в себя так уверен во всегда и во всем. Ой, Олег, я же... Знаю. Ты? А вдруг сейчас кот тебя удивит, и он тебе не будет заражать? Ну и пусть не заражает. Это что? Тебе-то вот именно то, ничего. Подумаешь, он стал зомби? Подумаешь, я сейчас тебя смешу, спасаю? Кого ты спасаешь, я тебя спасаю? Меня сейчас надо спасать. Дай-ка кушать с булочкой. Тебе когда-нибудь говорили, чтобы ты кушал с булочкой? Кушать с булочкой. <Sutinian> Вау, кот не за мной пошел, я удивлен. Кот, это пока, это пока. Он наверх пошел. Кот, кот, брысь, кот, брысь. Мне плевать, что ты сделал для меня хорошего, Потому что сгнусь, Кот с гуси вода, кот с вода, с гуси вода. вода? Меня взорвали. Солешки? Солешки куда баба? Я бегу. Нет. Так, не будем пока тут стрелять. За мной бегут уже 10 человек. Иу, иу. Спасибо, ты мое солнышко. Костя, живи. Я живу. Тебе, кстати, там гости из Крас... Гости из Зеленодара. Я тебя спасаю. А я тебя. Боже. Он решил быть Лейлой. Две минуты жить. Справимся ли мы? Да, сейчас еще время пойдет в обратку. Бывает. А я там стою, мне вообще все. После хорошо. этого обновления время то в обратку, то раньше заканчивается. Вообще непонятно. Простите, друзья, слишком много. Надо поставить лайк и зайти в телеграм-канал. Да в телеграм-канал, и тогда мы не съедим костю. Боже кот. Но у меня слюнки текут. Я хочу кушать. Кушаться. Да, кушать. Да, кушать. Да, я хочу кости мозги. Твои мозги ты ещё не зомби. Да, уверен? А на нажми. Ой, Олег, это ты вылазишь? Ну, я постреляю по угу. тебе. А не хочешь мне свои мозги? Нет. Брить? Я в тебя Ты же понимаешь, что что здесь такой пощады не будет. Ты же понимаешь, что, что, что, такой, пощадный, а что такой пощадный не будет. А я буду стрелять. Ты допрыгни да, строго. На. Попал. И... Еще в одного попал. Мы потеряли кота. Где кот? На Олег. Держи Олег. Держи Олег. Держи Олег. На, Олег. На, Олег. На, кот. Все, Постреляли, постреляли, и хватит. Нифига, они уже наверху всех жрут. Последнее время очень быстро побеждают. Зомби, не знаю почему. Уже тут так готов столкнем. Так это что тут? Кот я или кот не я? Ты меня столкнул, ты меня столкнул. Хватит память бесишь. О, все, я победитель. Все. не Вс ГГ, я прыгаю. Кот плакал. ГГ, первая игра. Так и ответ... Я так у не я так, и не так не Идем во вторую игру. Вторая игра. Как они классы получают? Так. Улицы, порт, лаборатория, руины. Давайте руины. Блин. Все, переместили сюда луку. Теперь у нас компания забивных. Но кроме... Тут три забивных. Один так. Псих. Псих. Нарколыгинс. Водкаупотребительс. Это кот. Да, даже чил смеется в чате. Так. Так. У кота спиральный. Сейчас я выкину его спать. И пошлю нафиг. Прекрасная идея. Ой, я упал? Нет, как так? Сейчас я зомби. Нет, не я. В этой игре вообще очень редко зомби. Ой, он скинул кого-то. Нет. Чел, я тебя спасу. С потрохами сожрали. Так, там че... Да, У меня депрессия началась. Завтра в школу. Нет. Завтра 31 да. Ну, уже 11 часов. В Казахстане и в Омске. Да. Поэтому всех с первым. Mm -hmm. Заранее. С первым сентября. С праздником. знаний с днём да. знаний. Желаю вам быть И с когда откроется портал ват Да. Мы 1 сентября учителям, директор школы, и мы сами помогаем строить портал ват И 1, 1 сентября мы его подожгём на торжественной линейке. Да. Когда вот всех вот этих вот плохих людей увидеть своих одноклассников особо. Лично у меня. И вот сразу депрессия начинается. Да не умею. Математичка. У меня математичка тварь. И это не потому, что, не потому, что она математичка. реальная реально тварь. Тут есть учителя, которые просто ненавидят своих математичек, потому что они математички. А вот у меня математичка — это просто тварь. Беги. Нет, житель. Стив, точнее, беги. Беги, дорогая, беги. Беги ради мамы папы. Просто представляю то, что в школу просыпаться в 7 часов — это... ...еще лучше. А ты наглый! Кот инфицировался. А ты же не будешь далеко кушать? Че это за спамы модями? А он меня таргетит. Кот таргетит. Он прям на меня идет. Он прям меня вот заражает, эти серьезно. Пошел вон быдло, говно вонючее. Пишем хэштег код говном. И таргетер. Все, котам делать здесь ничего. Коты отшельники должны быть. Очень интересно, смотреть, что вы там делаете. ты меня же заражать не будет. А ты, по-моему, умер? Нет. Ну, так вот. Мне показалось, меня ударили, зулюк оказалось. А ты меня заражать же не будешь? Конечно нет, Олег. Я? Ну не я жить. А я еще не зомби. А, а. Я думал, ты заразил кота. Я думал, кот тебя заразил. Нет. Кот таргетит, но еще не заразил. А! <сос abs> Кто это кинул? Просто даун. И видишь, не кот зарядил тебя. Да потому что он болотный все равно. Катать пошли, брысь, брысь. Да почему вы торгите мои... Промиксы, промиксы, промиксы, брысь. А, это ты Прумикс. Да. Да, их там можешь заряжать, их разрешаю, только ко мне сюда не надо. Ко мне сюда не надо. Ко мне сюда не надо. Ну все. Одну, пожалуйста. Пойдушь дивизию. Идеально. Мне еще время вас сразить. Комендант, ты не будешь. Я ведь а все, сейчас 30 секунд. Минус 30 секунд. Ой. Давай 5 секунд, пожалуйста. Вс ⁇ Один. Что? Прекрасно. Идеально. Ужасно. Здесь... Что? Ой, Олег. Костя, не надо. Я тебя не Извини, но это надо. Ладно, не буду. Ан, Я тебя не заражал. Я уже сказал, Я тебя, ладно. Ты мне нанес много хп. Ты меня один удар бы ты не заразил. Вот. Почек. Бред. Просто минуту уже. Ха -ха. Почему? Что за дискриминация? Вот почему надо было. Пусть я терпеть не могу все. А я чё А так ты меня бил, бил, бил. Но бил, я потом подумал, бил. ладно, не буду. Вот а я тебя тоже побью, побью, побью, столкну, побью, побью, вот так всем. всем а покажу, если ты не ты рассчитаешь? Такой... О, какая. два, можем трэш. Не вижу тебя, я обиделся. Трэш. И что, сыграем последнюю? Выкинем спати кота и сыграем без кота. Потому что кот это бензопила. Наглая. Нахал. Боже, кот, уткнись. Пожалуйста. Пишем хэштег кот. Кот мол... на молок... молочный. Кот... Кот любит молоко. Кот на молочке сидит. елки палки Оазис. За оазис. Гом за На молоко улетит лица. Оазис. Оазис. Оазис. Оазис. Оазис, оазис. о, так мой номер, ты номер. дома еще 5 секунд терпеть да и М -м -м. Боже, Наканда, что за пора кому и... нравится вопрос никому лично мне эта карта вообще не заходит Господи. Ой, хочу побегать сюда. Ой, какая-то нутелла заразилась. Нутелла 14 лет. Бэби, кто тебе? Где это? Я вижу, это зомби-жилка. Она.. Ты где? Лука, лука, луки, лука, лука, лука, луки, луко, пич-пидо, пич-пидо. Лука, Луко, Луки, Лука, печепидо, печепидо. Может, там кот. Так нахал. мы тоже коты, ты тоже кот. Ты тоже кот. Нет, не тот кот, который кот нахал. Так ты... Ну ладно. Лука, Лука, Луки, Луко. Кот помойный. Ты сам попросил... Я никто не тянул за твой язык. Поганый, поганка. успокойтесь Вы черные коты. Вы должны дружить. Вот именно. Он страшный кот. Все нету ли... страшных людей в жизни. Нет, я тебе ничего не вернул. Все за такое Все он... снимают. Э, люди должны жить в мире, все красивые, нет ужасных людей и Кот, готов. Первый раз ты оскорбил меня, я забрал мудро. Второй раз я забрал мудро. Вот третий раз это все. Поэтому два раза все. Потом поговорим после видео. Угу. Вы должны все... Рештег быть код добрыми. код пишем. Никто ничего не пишет, ведь все люди должны жить в мире. Нет, нету злых не людей. Кота. Кот тоже добрый, нет, просто он наглый. психованный, наглый. нету злых людей. Нету наглые есть. Наглые есть. есть и кот наглый, как и все люди. Не все люди наглые. Олег, но ты кот защищаешь наглый. его. Просто мне буду говорить почему на видео. Угу, угу. Не -не -не -не -не. Да, Олег? Не-не-не. Да-да-да. Я всегда защищаю кота. Да -да -а -а кота. Я всегда защищаю кота. Я бы сказала, почему ты его... Кот, отстань. Какого фига ты за мной ходишь вообще? И Просто я скажу, это Сура из пальца. Иди отсюда. Ха, даже не топрыгнул. Насколько жила Шара? Я... Скажу просто кот, кот и Костя, У вас ссоры из пальца. У него есть знакоточка. Ну, у него да. Он кот. У него не знакоточка, а есть какоточка. Будь знакоточка. Но. Но все ссоры надо решать. Да. И. И. и э -э Олег. И костя. Я бегу просто покатил, потому что зомби бесполезные. Серьезно. Становится опасно жить. Две минуты осталось. Ага. сейчас еще минус 30 сделают. Ой-ой-ой-ой, до свидания. Мой народ. Кот! Ой. Кот плохой. Ой-ой. ой а да? ну и Ой-ой. ой да. и надо. Но он заразился. Потому что заразился Кот сдритнул! Слушай, я-то я могу... Так, извиняй, кот, отойди от меня, мне страшно Ты со мной шутишься, но мне страшно Не подходи ко мне Кот, что ты за мной идешь? Я не понимаю Слышь! Ух ты, баранка, баранка, баранка Иди! Фу, вот, брысят меня. Боже, кот, не меня уходишь. Иди, лови людей. Не лови. Кости, Костю, Костю, костю съели. Нет, меня еще Сука. не съели. Ты не один котик на сервере. И, и не в мире. Но Привет. Бекон. Я боюсь людей. Не страшно. Не мешаю, все, не мешаю. Не мешаю макутик. котик. Смотрите, какой классный скин, оценить его. Вот он. Я стою с каким-то челом. Иу. И тут рядом с ним иу. еще один классный чел. Иу. Иу, иу, иу. И он иу, вечно иу, стреляет. Иу, иу. На зомби Что? настигают всех. Олег, ты еще жив? Да. Хам. Хотя бы кота Подожди. заразили. Пять, четыре, пожалуйста. Это враньем. Сейчас 30 минут. Пам. 30 минут, ну? И все обратно по нычкам. Я сижу просто беру пушку в руки, потому что мне страшно. Короче, Когда закончится прикинь, время. Там Костя, этот... Костя, я сижу в автобусе, я сижу в там автобусе. Там люди, там люди, короче, остается 3 секунды, они все выбегают радостные. Тут Костя, раз я сижу одна в секунда. Костя, я сижу в автобусе Победа. на нижнем ярусе, ты ко мне не Ура! Вот мое солнце, потому что он меня не сожрал. Лука тоже мое солнце, он меня тоже не сожрал. Да. Ну на этом мы будем заканчивать. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. С вами был Ефремик. Пишите хэштег кот ужасный. Всем удачи. Боже, надо приветствовать там, где нет кота в кадре. Прощаться. Уже кот отстал. Палец и ссоры. Давайте пишите в комментариях хэштег кот и кости миритесь, потому что шо ссоры будем... да, это ужасно. На этом будем заканчивать. Боже. Кот, отстань, дай мне спрощаться с зрителями. Ты помеха всего. Просто портишь малину. Не знаю как, но ты ее портишь. Своим видом. Он выглядит прямо как ты. Вы оба коты, вы одного цвета. Нет, господи. он тупой кот, я умный. Тупых людей не бывает. Не бывает. Но не кот. Кот, хотя он умничает. Погоди, если он умничает... Значит, Короче, тут... все слышно. Вс, кота нет Если в кадре. Мы... На этом будем заканчивать. И... Пишем хэштег код Вонь просто. Вот. Вон да. Вонь из пятка. Из пятки. Так, мы. Котов нет быстро пяток. Из у лапок. У них, у них подушечки. Так, мы сейчас запаркурим и быстро попрощаемся, где нет кота. Попрощайся тут же. Кот, и отойди от него. Кот, отойди. Будь хорошим мальчиком. А он не ей, будь. Он не запаркурит, где я. А просто скажи до свидания. На этом я будем заканчивать. Видеть. Если вам пожалуйста ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами я брумикс Всем удачи. Пишите хэштег код лох. Всем удачи. И всем пока-пока.